Всем привет! В сегодняшней подборке я предлагаю вам взглянуть на 25 самых быстрых работников, чей скилл вышел на новый уровень. Сколько нужно было слепить вантонов, чтобы научиться этому? Эта девушка настолько прокачала свой скилл по лепке пельменей, что я просто не могу уследить, как она это делает. Этот парень точно что-то скрывает, раз знает как можно выключить гравитацию. Я думал такое работает только в компьютерных играх. А так выглядит настоящая командная работа. Этой девушке может позавидовать любая счетная машинка. Этому парню нужно всего лишь несколько секунд, чтобы упаковать вашу посылку. Было бы неплохо, если бы доставка работала точно так же. Кто сказал, что невозможно быстро вырезать круг из стекла, этот парень доказал обратное. А этот приятель настоящий фанат Mortal Kombat. который научился не только быстро делать шаурму, но и выполнять все движения под музыку. А так выглядит пидстоп у велосипедистов. Эти мощики окон достигли такого уровня синхронности, что могут выступать на олимпиаде. Этот парень больше тратит времени, чтобы достать пиццу из печи, чем ее нарезать и упаковать. А так выглядит майнкрат в реальной жизни. Эта женщина хотела выступать в цирке, но решила, что работать барменом намного интересней. Благодаря таким людям, вряд ли когда-то на предприятии появятся роботы-упаковщики. Работники, которые рисуют дорожные знаки на асфальте в душе настоящие художники. Скорости сварки этого парня позавидует любой сварщик. Меня интересует только одно, почему в основном китайцы обладают такими навыками. А вот еще одно видео с отлаженной командной работой. Эта девушка наверное отучилась хореографии, чтобы удивлять своих клиентов танцами с лапшой. Интересно, что у него играет в наушниках. Именно таких кассиров и не хватает в наших супермаркетах. А это пожалуй самое оригинальное приготовление яичницы, которое я когда-либо видел. Этот парень научился открывать бутылки настолько быстро, что даже невозможно уследить, как он это делает. А вот еще один повар, который научился очень быстро нарезать тесто для круассанов. Мне кажется, он это сделает даже с закрытыми глазами. Все знают, что бригада пит в гонках Формулы 1 работает очень быстро, но я даже не думал, что настолько. Либо у этого парня челюсть из адамантия, как у Росомахи, либо точно есть запасная, раз он так уверенно решил почистить арбуз.